Уважаемые мои соотечественники, я всегда жду эту историческую встречу. Патриарх начал свой великолепный разговор с нами с идеей счастья. Я, как ученый депутат, считаю, что сегодня счастье – это когда тебя понимают, хотя Юрий Алексеевич Гагарин давно, наш первый космонавт, сказал, что человек может быть счастлив только вместе со своей страной. Сегодня нашей стране и русскому миру, нашей цивилизации объявлена война на уничтожение, а любая война требует прежде всего консолидации всех сил, мужества, сплоченности и решения самых насущных вопросов высоких технологий. Мы одолели с вами ордынцев, отбились от тевтонов, мы справились с поляками и шведами, когда они пришли незваного наши гости, Французов и германцев мы догнали до Парижа и Берлина. Сегодня нам вызов бросили англосакс. Если вы возьмете последние 500 лет, только две страны не теряли своего суверенитета. Это мы и Англия. Сегодня они решили ликвидировать наш мир. И это самый, на мой взгляд, грозный вызов, который прозвучал за многие последние столетия. Их оружие это русофобия, антисемитизм. Деньги, провокации, нацизм. Они его порождали, они финансировали Гитлера, они надеялись, что он придушит советскую страну, но просчитались. Наша задача сейчас максимально сплотить общество, опереться на наши великие победы. На мой взгляд, главная формула сегодня победы – это русская идея, народный патриотизм и советская справедливость. Это привело к выдающимся победам в ходе Второй мировой войны я надеюсь, что это и послужит нам борьбе против очередного нашествия. Но чтобы победить, на мой взгляд, очень важно понять, по какой причине мы подряд накануне семнадцатого года проиграли подряд три войны. Крымскую с потерей права иметь флот на Черном море, русско-японскую с потерей половины Сахалины Курил, и в Первую мировую, куда нам незачем было лезть за деньги Лондона, Парижа и Нью-Йорка, Сгорело не только нашей империи, еще три. Мы ее восстановили в новой форме, форме Союза СССР. И как бы кто к нему не относился, тогда мы были наиболее уважаемы, самые космические, самые храбрые, самые сильные и самые уважаемые. Я хочу напомнить, что англосаксы против нас вели всегда войну. Они нас любили два раза в истории, Любили в феврале семнадцатого года, когда кромсали Российскую империю на куски. И в 1991 году, когда предали советскую страну и тоже делили ее на честь. И в этой связи нам надо внимательно отнестись к тому вызову, который реально существует, и не преуменьшать его. Это очень грозный и очень серьезный вызов. Если вы посмотрите всю послевоенную историю, она замешана на жесткой борьбе их против нас, начиная от ядерной гонки, кончая подписанием целого ряда соглашений. Они умеют играть в долгую, и в этом отношении нам все надо сделать для того, чтобы максимально сплотить людей. В этом отношении леопатриотические силы, которые я возглавляю в партии, прекрасно понимают эти вызовы и все делают для того, чтобы обеспечить успех нашей победы. Я считаю, что президент правильно объявил военно-политическую операцию. Абсолютно правильно скорректировал национальную стратегию безопасности, в центр поставил проблему суверенитета и традиционных ценностей. Без этого невозможно обеспечить никакую победу. Но среди этих приоритетов, прежде всего, надо выделить образование, духовную сферу, науку и культуру. Без этого фундамента нельзя держать ни одной победы. Я уверен, что Государственная Дума и все партии сегодня выступают как единый организм, потому что это требует и бюджета развития, который мы подготовили, и 12 законов, которые нам позволяют в первую очередь выделить четко приоритеты, где главные приоритеты – дети, женщины и старики, и все сделать для того, чтобы поддержать тех, кто честно и храбро, достойно сражается на полях сражений. В этой, давайте пару минут. В этой связи мы делаем все необходимое для того, чтобы поддержать Донецкую, Луганскую республику, Запорожье и Херсон. Мы с первого дня шествовали над детьми, уже приняли 12 тысяч детей и продолжаем эту славную работу. Мы все делаем для того, чтобы помочь ребятам оснастить их всех необходимым. Мы максимально поддерживаем... Тех, кому там трудно и тяжело, мы вместе с нашей командой отправили туда 104 конвоя, 17 тысяч тонн, все, что необходимо человеку в трудных условиях, а солдату и командиру для решения насущных проблем. Для нас исключительно важно и согласованно провести международную политику. Гитлеры и шольцы приходят и уходят, а немецкий народ остается. Я там три года служил в специальной военной разведке. Хорошо знаю Германию, знаю их рынки, работал много лет в Совете Европы. Уверяю вас, вот та плеяда выкрепленных американцами руководителей, она неизбежно уйдет. Но в Европе немало людей, которые симпатизируют нас. Уже и не только Сербия, но уже и Болгария, Хорватия, Венгрия. Уверен, к ним будут присоединяться многие. Нам надо плотнее заниматься с теми, кто решает эти вопросы, а таких людей в Европе и в мире не важно. И последнее хочу обратить ваше внимание. Нашу операцию и нас поддержали очень активно. Друзья, с которыми мы всегда заключали свои соглашения и Давайте. на них обирались. И китайцы, и индусы, и вьетнамцы, и бразильцы. И в целом у нас за эти годы было 132 делегации со всех континентов. Мы сейчас будем отмечать 30 лет воссоздания нашей партии. Все до единого они нас поддержали по Крыму, по Севастополю, все до единого поддержали по Донбассу и Луганску, все до единого поддержали и по спецоперации. Я надеюсь, что мы сплотимся перед этими вызовами и обязательно одержим победу. Успехов всех!